Как похудеть с помощью бега? Приветствую вас, друзья! На связи Сергей Александр и в этом видео поговорим с вами о том, как сбросить вес с помощью бега. Поговорим конкретно о основных фундаментальных законах похудения, на что стоит обращать внимание и каким образом бег влияет на ваш вес. Прежде чем я перейду к теме, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Итак, как же похудеть с помощью бега. Для начала давайте с вами разберем один основной основополагающий факт, который не является секретом, не является секретной информацией, но отражает полностью всю суть похудения. Для того, чтобы похудеть, у вас должен быть дефицит калорий, то есть вы должны тратить больше, чем вы потребляете. Только в этом случае у вас будет происходить снижение веса. Это можно достигать как, за счет, как с помощью бега, так и с помощью других инструментов на что стоит конкретно обращать внимание. То есть можно увеличить расход калорий за счет того, что вы увеличите свои физические нагрузки с помощью бега или лентгий. Можно это сделать, скорректировать за счет питания. Сразу вам скажу, что бег является хорошим инструментом для сброса веса, но не стоит на нем акцентировать внимание. Я бы рекомендовал сконцентрироваться, в принципе, на некой общей физической нагрузке. И самое главное, что физическая нагрузка без правильного питания, по большому счету, она не даст быстрого и желаемого результата. Да и в принципе быстрое похудение я бы не рекомендовал вам. не рекомендовал вам. Худеть нужно постепенно, так же, как вы этот вес набирали, потому что организм может испытывать определенные стрессы, что будет не всегда хорошо и не всегда полезно для организма. Если вы хотите похудеть, стоит создать дефицит калорий, это первое. Второе. Вам нужно избрать для себя правильное питание. Правильное питание, оно заключается в следующем. Вы никогда не должны испытывать голода. Как только организм начинает испытывать дефицит еды, он сразу начинает откладывать запасы. То есть, если вы специально терпите от одного приема пищи к другому, то с большой вероятностью похудеть у вас будет получаться намного сложнее, чем если вы будете нормально, равномерно питаться. Это не значит, что за один раз нужно наедаться так, чтобы он уходил от утра и до вечера. Вам нужно сделать свое питание максимально дробным. Условно, вам нужно сделать 5 6, ну, от 4 до 5 приемов пищи то есть завтрак обед ужин, плюс перекусы то есть между завтраком и обедом между обедом и ужином ну и после ужина перед сном здесь нужно понимать что когда нужно тушить пример мы сейчас я сейчас немного расскажу о что когда кушать потом перейду к теме бега и похудения с помощью бега то есть завтрак это желательно чтобы было что-то легкое углеводы то есть в принципе можно есть все но нежелательно есть что-то тяжелое и жирное обед можем кушать все Ужин желательно, чтобы это была белковая пища, и все углеводы нужно оставить Точнее, все углеводы нужно съедать в первой половине дня. Для чего? Для того, чтобы организм успел их сжечь. И если вы углеводы будете съедать, днями, то есть большая вероятность того, что они отложатся. Это если коротко о том, что когда нужно выжить. Итак, теперь перейдем к самому вопросу бега и похудения с помощью бега. Как я уже говорил, что бег это хороший инструмент, но он не является как бы ключевым. Если вы всю ставку делаете на бег, я бы сказал, что вам стоит обратить внимание, в принципе, на общую свою физическую подготовку и на расход калорий, которые вы тратите в день. Идеально это ходить в тренажерный зал и работать с тренером, подобрать идеальную программу питания идеальную программу тренировок конкретно под себя. Более подробно о питании вы сможете найти видео в описании под этим роликом. Там будет ссылка на канал, на котором очень подробно Разобраны все нюансы питания, диеты, как похудеть без спорта, сколько воды нужно пить, как похудеть быстро, как похудеть в отдельных частях тела. Это если будет интересно, переходите, смотрите. Возвращаемся к нашему бегу. Если вы все-таки решили бегать, это очень хорошая привычка, которая вам ну, хотелось бы в жизни пригодится, но она вам будет очень полезна. Если вы начнете бегать и эта привычка у вас останется, то через какое-то время вы себе будете очень благодарны за то, что вы приняли решение когда-то это сделать. Но, скорее всего, вы столкнетесь с определенными сложностями о том, как начать бегать, о пользе бега, как подобрать обувь для бега. Вы сможете ссылки найти на видео, тоже в описании под этим роликом. Очень рекомендую посмотреть эти видео для того, чтобы понимать, что вас нужно ждать. Я вот сейчас не пугаю, я а просто говорю о том, что нужно быть готовым. Если вы хотите красивое, стройное тело, за это нужно платить цену. То есть просто так оно не бывает. Итак, друзья, как я уже сказал, вам нужно будет подобрать правильно обувь. Здесь стоит обратить внимание на то, что м -м, обувь, во-первых, должна быть удобной, во-вторых, нужно исходить из уровня вашей подготовленности и веса. То есть, если у вас вы действительно чувствуете, что у вас много лишнего веса, обувь нужно подбирать с хорошей амортизацией. Ну, опять же, более подробно вы можете найти информацию в по ссылке в описании под этим роликом. Теперь смотрите, начинать бегать нужно очень постепенно. Если у вас беговой подготовки не было, то ни в коем случае нельзя резко стартовать. А более подробную информацию вы можете найти в видео «Как начать бегать». Тоже в описании под этим видео есть ссылка. Начинаем плавно. Почему? Потому что вам нужно подготовить ваши суставы и мышцы, и связки к нагрузке, которую они раньше не испытывали. Если этого не сделать, то ваше похудение через бег просто вылезет вам боком, и вы будете очень разочарованы и можете принести себе достаточно серьезные травмы, которые вам потом, вместо того, чтобы принести красивое и здоровое тело, принесут вам одни проблемы. Если у вас уже были проблемы с уставами, там в частности с коленями, очень рекомендую перед тем, как начинать заниматься спортом, обратиться к доктору, обратиться к врачу, пройти у него консультацию. Если необходимо, то пройти нужный курс лечения. Только после этого приступать к бегу. Еще, что важно касательно... Что важно знать если вы собираетесь худеть с помощью бега. Очень полезно э, бегать утром до завтрака. Почему? То есть тогда вы будете сжигать больше калорий, чем если вы будете бегать, к примеру, вечером. Я знаю, что не всем подходит бегать утром. Кому-то очень тяжело просыпаться, для кого-то проще бегать вечером, но все же лучше бегать именно утром. Почему? Потому что у вас между приемами пищи получается более длительный перерыв, и, соответственно, организм будет сжигать больше калорий. Более тоже подробно о том, когда лучше бегать утром или вечером, если вы уже собрались бегать, вы можете найти информацию в ролике, ссылка на этот ролик тоже находится в описании под этим видео. Разобрались, лучше всего бегать утром и лучше всего начинать это делать постепенно, предварительно проконсультировавшись с врачом. По большому счету, это вся основополагающая информация, которую нужно знать. Если говорить о том, как нужно бегать и сколько нужно бегать, начинаем очень медленно. В принципе, вообще можно начинать от двух минут бега, 2 минуты бега, минуты ходьбы. Кстати, график или программу тренировок бега для начинающих вы можете найти в описании ролика, который называется «Как начать бегать». Ссылка на него в описании под этим видео. Там все подробно расписано, очень доступно и понятно. Также, что важно понимать? Важно учитывать э, как бы состояние подготовленности своего организма. Как это можно проверить каждый раз после пробежки? мерите пульс. Э, есть, это уже более такая углубленная тема теме, касательно бега, есть так называемые пульсовые зоны. Тут всего есть 5. Не буду углубляться. Смотрите, важно в среднем, чтобы ваш курс при пробежке был от 135 до примерно там 155 до 155 ударов в минуту, 135-160 ударов в минуту. Это индивидуально от каждого человека зависит его пульс. Как посчитать нужный вам пульс, вы тоже сможете. Ссылка на калькулятор и на пульсовые зоны будет в описании под этим видео. В описании под этим видео, как по ним будет много полезной информации. Если вы интересуетесь темой похудения, очень советую туда заглянуть и просмотреть отдельный материал. Соответственно, именно при этом пульсе идет оптимальная жиросжигающая работа. Что интересно, есть много различных теорий касательно того, как нужно бегать, сколько нужно бегать. Одни говорят, что нужно бегать минимум 40 минут для того, чтобы жир начал гореть. Кто-то говорит, что бегать 40 минут абсолютно не обязательно, главное бегать ну, условно так, чтобы выделялся гормон роста там определенным образом. Из того, что я знаю, очень хорошо работает для похудения интервальный бег. Что это такое? Когда вы ускоряетесь, потом отдышались, снова ускорились, условно, если вы уже научились бегать, к примеру, там 10 минут без остановки, вы можете, то есть, размялись и начинаете бежать, к примеру, бежите там 30 секунд, быстро вы ускорились, после этого полторы минуты отдышались, потом опять 30 секунд ускорились, потом опять отдышались. Здесь заключается следующая важная штука. Тренировки по бегу нужно ставить на регулярную основу. И здесь есть три важных основополагающих момента. Во-первых, у вас сначала, перед тем, как увеличивать нагрузку, у вас она должна быть стать регулярной. Потом вы можете увеличивать объем нагрузки, а потом вы можете уже как бы, делать ее более интенсивной. Поэтому к интервальным тренировкам я советую переходить как раз после того, как вы начали заниматься регулярно. После того, как вы уже наработали определенный объем, беговой объем после того, как ваши мышцы ставил припинить и только после этого переходите к интервальному. До этого можете бегать как удобно, как получается. По большому счету, при таких минимальных нагрузках, если вы бегаете 10-12 минут в день, техника бега не имеет значения. Важно, чтобы просто у вас были здоровые суставы и колени, и это не вызывало никаких вопросов. В беге, особенно мне начинающих, критично важно это обук и техника бега. Как подобрать обувь, тоже информацию вы найдете в описании под этим роликом. По технике бега описание, тоже знаете, где искать. Итак, друзья, касательно похудения, если подвести итог похудения с помощью бега. Бег – это отличный инструмент, но не является основным. Если хотите худеть с помощью бега, все инструменты и необходимая информация находятся в описании под этим видео. Этим. Рекомендации касательно общего похудения – подберите себе правильное питание и диету, для того, чтобы сбалансировать нагрузки, приход и расход калорий. А также будьте очень внимательны к в целом состоянии своего организма, и прислушивайтесь к себе, для того, чтобы себя нигде не перегрузить и нигде не терзать. То есть вы, касательно похудения, вы не испытываете голод, у вас максимально дробное питание, но небольшими порциями, вы расходуете больше, чем вы получаете, кроме бега вы занимаетесь дополнительной физической нагрузкой, идеально с тренером в тренажерном зале. Друзья, на этом все, если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, до новых встреч!